Средства передвижения всегда были, есть и будут популярными. Ну, разве что до тех пор, пока человечество не изобретет телепорт. А так как это время еще не наступило, я предлагаю вам насладиться топовыми средствами передвижения, о внешнем виде и сути которых вряд ли кто-то из вас вообще догадывался даже во снах. Ну а с вами, как обычно, Антон. Я желаю вам приятного просмотра. Не забудьте о лайке, подписке и колокольчике. А также не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. И давайте скорее начинать! Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Трон»? Тот самый, где персонажи передвигались на каких-то необычных суперсовременных байках? Если нет, то очень зря, поскольку именно оттуда можно взять на примету разные прикольные идеи. К примеру, можно реализовать подобный шикарный байк, сделанный в стиле хай-тек. Как именно чувак его построил, я ума не приложу. Все так гармонично, красиво, и в то же время необычно смотрится, что это просто нечто. Сидеть на байке, судя по всему, тоже достаточно удобно. Он широкий, длинный и мощный. Плюс ко всему, конечно же, на водителя всегда будут обращать внимание. Как тут не захотеть сделать фотку? Кто-нибудь скажет? Напишите в комментариях, как вам идея такого байка, и хотели бы вы на подобном прокатиться? Будет очень интересно почитать. Мотоцикл – это такой вид транспорта, который уже давно пользуется популярностью, но в то же время ничего прям революционно нового в его отношении не выходило. По всей видимости, авторы этого видео подумали про это и решили – пора сделать байк, который будет просто офигенно выглядеть. А главной его фишкой будет то, что он произойдет от слова «моно». Кто-то может называть его «моноцикл». Да, как вы уже поняли, чувакам удалось реализовать идею езды на одном лишь колесе. Причем работа у них правда очень хорошо получилась. Ставь лайк, если вам тоже было бы немного стрёмно на таком кататься. Хоть в то же время и очень интересно. В детстве, когда великов было немного, каждый постоянно хотел прокатиться, но в то же время как-то оставался с носом и уныло наблюдал за весельем остальных. Подумали об этом авторы следующего видео и решили исправить недоразумение. Они создали такой велосипед, который будет актуален именно в больших компаниях друзей. Его фишка заключается в массовом кручении педалей, ведь в противном случае просто-напросто у одного из людей не хватит селенок сдвинуть этого тяжеловеса с места. Хотя что-то я наговорил, что велосипед тяжелый, он на самом деле таким лишь кажется со стороны. На деле же все обстоит куда лучше и радужнее. Помните, в начале выпуска я сказал вам про фильм «Трон»? Так вот этот велосипед, капец как на него похож. Да даже более того, что-то мне подсказывает, что этот велик вовсе сделали по принципу модели из фильма – Больно уж, похоже, у них подсветки, обтекаемая форма мотоцикла и вообще все остальное. Блин, аж пойти фильм пересмотреть захотелось. Настолько мне эта модель понравилась. Ставлю ей твердые 10 баллов из 10. Очень крутая работа. Так, что тут у нас дальше? Ах да, теперь речь пойдет о роботе-пауке. Сказать честно, когда я впервые увидел этот транспорт, я реально подумал, что мы сейчас смотрим отрывок из какого-то фильма в жанре фантастика. Ну больно уж, транспорт смотрится круто, необычно и футуристично. Однако нет, все люди на видео реальны, и они находятся в не менее реальном афиге с того, на какой крутой тачке сидит этот мужик. Этот робот передвигается при помощи двигателя сзади, а управляется он благодаря двум ручникам по правую и левую сторону. Интересно, как и кому вообще пришла идея в голову сделать вот такое чудо-юдо? Кстати, о чуде Юди, и всяком таком футуристическом. Теперь я покажу вам тот самый вид транспорта, о котором все знают, но до сих пор на котором никто так толком и не летал. Речь идет о ховербайке. Модель, которую вы сейчас перед собой видите, не предназначена для полетов высоко в воздух. Ее главная задача заключается в преодолении трудной местности. Этот ховербайк построен как увеличенный дрон с традиционным мотоциклетным сиденьем и рулевым управлением сверху. Но вот идет такой человек и видит, как перед ним дорога полностью разбита. Видимо, там идут работы. И он взял, сел на свой ховербайк и полетел куда-нибудь вперед. Ну разве это не здорово? М? Смотрится со стороны все это довольно прикольно. Управляется вроде бы тоже нетрудно. Мне кажется, это куда более простой и в то же время безопасный вид транспорта, нежели тот же вертолет. Самокат. Когда ты слышишь эти семь букв, ты сразу представляешь небольшой классический вид транспорта, на котором довольно весело и с ветерком можно прокатиться. Тем не менее, далеко на нем не уедешь, его легко может заносить в погоду с сильным ветром, а также любые осадки являются вашим злейшим врагом. Однако ту модель, которую я вам сейчас покажу, такой назвать ну совершенно никак нельзя, просто язык не поворачивается. Это все тот же самокат, только куда более крупный, крутой, мощный и по ощущениям надежный. Хотели бы себе такой транспорт в коллекцию? Напишите в комментариях. Вам нравятся скейты? Лично мне как-то до конца было непонятно, в чем же их секрет и популярность. Вроде бы обычная доска, да? Она ведь не едет сама по себе, если речь не про горку. Управлять ей тоже не суперкомфортно, постоянно двигаешься. Это больше похоже на кардио нагрузку, чем на транспорт для прогулки. Если вы со мной не согласны, пишите это в комментах. А пока я покажу вам кое-какой скейт, который мне реально зашел. А зашел он из-за моторчика, встроенного в модель, а также необычного принципа, основанного на одном колесе. Как это выглядит со стороны и показывает себя на практике, вы, собственно, можете увидеть и сами. По-моему, прикольно. А вот этот трицикл вообще бьет все понимания о нормальных классических байках. Как вообще людям пришло в голову такое построить? Понятия не имею. Однако проект готов, вот он перед нами. И что самое прикольное, проект реально рабочий и хороший по характеристикам. Байк вон спокойно выехал на дорогу общего пользования и даже показал остальным водителям, что он здесь настоящий папочка дороги. Блин, я думал, трицикл вообще никуда не поедет, а он вон какой крутой оказывается. Что-то даже сильно захотелось и самому на нем прокатиться. Если все, о чем мы сегодня говорим, это вроде самоделок, машин, которые делали люди в одиночку или максимум в паре с друзьями, то теперь я покажу вам кое-что куда более концептуальное и крутое. Этот проект от Mercedes, представленный на выставке 2020 года, а называется он Vision AVTR. Футуристическая концепция представленного электромобиля объединяет человека, природу и автомобиль уникальным образом. В этом автомобиле, по словам автора проекта, заключен смысл и отсылка к аватару. Ставьте лайк, если вам тоже зашел этот фильм. Весь процесс проектирования был ориентирован на конкретный результат, неповторимый опыт взаимодействия и восприятия концепт-кара водителем и пассажирами. Речь шла о создании уникального пространства, в котором пассажиры имеют биометрическую связь друг с другом, с транспортным средством и окружающим миром. Неповторимая архитектура дизайна Vision AVTR сочетает в себе интерьер и экстерьер, создавая целостный мир на визуальном и эмоциональном уровне. Боковое внешнее отверстие проходит через внутреннюю часть и создает бесконечную петлю, прототипом которой стала священная связь между народом Na'Vi в фильме «Аватар» и их естественной средой обитания. Если честно, говорить об этом авто можно реально много и долго, но я все-таки предлагаю перейти к следующему пункту нашего ролика. А им станет как раз то, что является очередной, самой что ни на есть классической самоделкой. Вот вы знаете, смотришь такой на этот проект и понимаешь, что он ведь и правда ни капельки не хуже того Мерседеса. Вернее, даже сравнивать их нельзя. Каждый из проектов несет совершенно разную философию. Вот эта коляска, к примеру, позволяет тебе получать незабываемые веселые ощущения. Ты можешь кататься по городу, отбивать себе пятую точку, балансировать как какой-то циркач. И в этом ведь есть своя прелесть. Ставьте лайк, если согласны со мной. А вот это тот самый вид транспорта, который снова приносит удовольствие. Правда, не от того, что ты чуть ли не грохнулся, перепутав газ и тормоз, а из-за своей способности неповторимо круто дрифтить. Байк сделан очень качественно. Топовая сидушка, хорошие колеса, шикарная основа. Но просто куда ни глянь, все выглядит крайне надежно и здорово. Даже и подумать трудно, что это просто обыкновенный концепт самых обычных ребят с гаража. А как их творение дрифтит? М -м, это просто надо видеть. Как ни крути, 420-кубовый двигатель и правильно настроенные разные приколюхи дают о себе знать. Так, так, так, что тут у нас далее? Ах, да, это же топовый мотоцикл под названием Drycycle. Это типичный представитель того, что я называю межсегментным видом. В нем есть педали, и это как бы велосипед. Но у него четыре колеса. Есть крыша, а также аккумулятор и электромотор. Так что это еще и микроэлектромобиль. А вот цена у него совсем не велосипедная. Британский производитель просит за него более полутора миллионов рублей. Не каждый решится заплатить такую сумму за четырехколесный электрический велосипед, пусть и с крышей. Но однако производитель уже собирает на своей базе 10 предзаказанных, то есть заранее оплаченных машин. Ну а это вообще какой-то атас. Как чуваку вообще пришла в голову идея сделать байк на гусеницах? Причем такой странный, необычный вроде как прикольный, но в то же время по-прежнему неоднозначный. Я даже слов, подходящих для выражения своих эмоций по этому проекту подобрать не могу. Слишком все сумбурно с ним как-то. Жалко, автор ролика только немного на нем прокатился. Так, хотелось посмотреть на этот гусеничный байк где-нибудь на дороге или что еще круче на каком-нибудь треке. А эта штуковина мне, как, наверное, и каждому из вас, с первого взгляда напомнила троянского коня. Того самого из истории. Ну а что, слон ведь реально ровно в таком же стиле сделан. Правда, он куда более продвинут, но это уже сошлем на разницу во времени. Говорить об этом проекте можно долго, но я предлагаю просто слегка им насладиться и отправиться дальше. Особенно зацените, как топового слона передвигаются ноги. Мне это особенно понравилось. Вам нравятся танки? Лично мне они не сильно заходят из-за своих габаритов. Я думал, что никогда не полюблю их, так как габариты и тяжелый вес – как раз то, из-за чего танки существуют. Однако авторы этого проекта сделали личный для меня подарок, иначе я это не могу объяснить. Они построили тачку по принципу танка, только сделали ее компактной, уютной и в то же время маневренной. Ну а что, по-моему, изюминка в этом проекте определенно есть. И будущее тоже».